Акция «Помним Беслан», инициированная северо государственным университетом, прошла 3 сентября во многих вузах России. Один из самых жестоких терактов в истории страны – трагедия, которую нельзя забыть. В Казани памятное мероприятие прошло при поддержке Координационного совета общественных студенческих организаций и объединений Казанского федерального университета. У стен Института филологии и межкультурной коммуникации собрались 1128 студентов КФУ. Именно столько заложников находились в плену у террористов 12 лет назад в Бесланской школе номер один. Мы очень рады, что всегда инициатива студентов и инициатива Координационного совета поддерживает с администрации университета, ректором университета. И э, тем самым мы показываем не только позицию студенчества, но и позицию нашего университетского сообщества в целом. Сочувствие всем этим жертвам, потому что действительно такая э, трагедия. Столько детей, столько невинных жертв, и я считаю, что такое не должно повторяться никогда. Акция посвящена 12-летию величайшей трагедии в Беслане. Мы собрались почтить память тех э, умерших, которые отдали свою жизнь э, за то, чтобы большинство людей спаслись. Чтобы не забывалось это и не повторялось, чтобы люди не повторяли тех же ошибок. Акция одновременно началась по всей стране ровно в 13.05, в момент, когда начался штурм, захваченный террористами школы. Событие призвано объединить неравнодушных людей и тем самым стать барьером, препятствующим распространению идей терроризма. Бесчеловечный акт 12-летней давности тронул сердца не только жителей Беслана, но и людей по всему миру. Тогда в результате атаки погибло 334 человека, в том числе восемьдесят 186 детей. Я хочу сказать вам огромные слова благодарности и пожелать вам всем удачи и здоровья, чтобы никогда никто из здесь присутствующих, да и из наших близких не попадал в такие ситуации. Чтобы всегда над нашей страной было только солнце, когда мы в ней нуждаемся, и был дождь, говорящий о плодородии и о богатстве. Беда прошлась не только по дней. Она во всех домах открыла двери. Она прошлась по всей земле. Запу... В память о жертвах Бесланской трагедии в небо запустили красные шары, выражающие горечь и скорбь, боль, которую испытали семьи жертв акта терроризма и все мы. После за ними отправилась тысяча белых шаров как символ мира, чистоты и вечности. Диана Вакян, Ленардо Авлетяров, Руслан Уразаев, Роман Самарин, Универньюз. News.